здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию общий любовный гороскоп на 2021 год вопрос о личных партнерских взаимоотношениях как и вопросы о любви и браке являются очень важной частью жизни любого человека партнер является отражением нашего бессознательного так как представляет собой как зеркало как то, что напротив нас, представляет то, чего человеку не хватает. И поэтому на бессознательном уровне личность привлекает такого партнера, который дополняет его. Венера и Марс планеты, отвечающие за романтику и любовь. Венера женская планета, характеризует любовь и взаимоотношения. Марс мужская планета, отвечает за активность, действие. В зависимости от аспектов, которые строят эти планеты к Солнцу того или иного знака Зодиака, во многом зависит ситуация в сфере взаимоотношений. Венера сигнификатор любых взаимоотношений. При рассмотрении перспектив в любви, в браке, в официальном союзе, очень важными являются аспекты Венеры, ее положение в знаке зодиака, транзиты. В женском гороскопе молодой человек представлен Марсом, а супруг и отец ее детей – Солнце. В мужском гороскопе девушка описывается позицией Венеры, а супруга и мать его детей – Луной. Сексуальность – это подсознательная жизненная энергия, которая притягивает противоположности, соединяя их в одно целое. Встречаясь, люди стремятся слиться друг с другом в единое целое. Это необходимо для того, чтобы энергия могла свободно переходить из одного состояния в другое и для продолжения жизненного цикла. Сексуальная энергия имеет женскую природу, так как движется по кругу, а все имеющее круглую форму символизирует женское начало. Таким образом, основу сексуальности составляют женские элементы в астрологии прежде всего это знаки стихии воды рак скорпион рыбы венера планета желаний любви в знаке рыбы эта планета экзальтируется она полностью удовлетворена то есть максимально сильно проявляется чувственность и эмоциональность в 2021 году в знаке Рыбы Венера будет период с 25 февраля по 21 марта. Поэтому общий фон будет способствовать любви, подаркам, гармонизации любых взаимоотношений. Используйте этот период максимально. Все в жизни зависит от циркуляции сексуальной энергии. Если бы человек мог полностью овладеть ею, он бы жил вечно. Эта энергия не должна застаиваться, она должна свободно переходить из одного состояния в другое. И у всех прекрасная возможность в период прохождения Венеры по знаку Рыб все это прочувствовать, проработать и научиться этим пользоваться. Вопрос сексуальности, он работает во всех сферах жизни. Это относится не только к отношениям между мужчиной и женщиной но и к понятиям жизни, законам нашего мироздания и вообще всего. Движение Венеры по знаку рака со 2 по 26 июня способствует семейным взаимоотношениям. Если супруги отдалились друг от друга, то в этот период при осознанном подходе и приложении определенных усилий вполне возможно устранить все недоразумения и прийти к согласию. Это также касается взаимоотношений с родственниками, с родными и близкими. Венера в Скорпионе имеет статус изгнания, то есть тема любви и красоты проявляется иначе, в несколько искаженном качестве, по сравнению с Венерой в комфортном положении по стихиям или у Венеры в статусе управления и экзальтации. В 2021 году в Скорпионе Венера будет с 11 сентября по 7 октября. При движении Венеры по знаку Скорпиона доминируют марсианские активные энергии. Бушующие страсти, любовные потрясения, накал эмоций проявляются у многих людей в этот период. Поэтому увеличивается количество измен, разводов, конфликтов на сексуальной почве. Основные венерианские характеристики – спокойствие, миролюбие, кокетливость – сложно проявить период Венеры в Скорпионе сексуальность это важная инстинктивная потребность это инстинкт это животная составляющая человеческой натуры первобытный человеческий инстинкт это сильная мотивация в поведении человека она принадлежит к подсознательной части личности человека все что связано с водой не принадлежит нашему сознанию но именно эти качества позволяют нам обрести внутреннее удовлетворение и комфорт. Насколько человек способен пользоваться сексуальной энергетикой, настолько он будет успешен и доволен жизнью. Сознание — это свет, это мужская энергия, все рациональное. Наши стремления, инициативы — это качество стихии огня. Сознательный уровень — Марс, мужская энергия, янская планета — Земля находится между Венерой и Марсом. И вся история нашей планеты связана со слиянием мужского и женского, слиянием любви и страсти на одном уровне, мира и войны на другом. Чувства — это качество стихии воды, принадлежат к подсознательному. Венера — иньская планета, пассивная, подсознательного уровня, характеризует эмоциональную природу, женскую часть. Венера не размышляет, не раздумывает так как нет рационального начала в природе сексуальности. С помощью сексуальной энергии человек может научиться трансформировать свою рациональную часть в чувство. Огонь должен уметь трансформироваться в воду, чтобы после опять стать огнем. Это и есть циркуляция по кругу. Воздух и огонь – стихии, обладающие мужской энергией. Земля и вода – женской. Вместе они составляют одну восьмерку, в которой огонь соприкасается с водой. Вода переходит в огонь, как и земля стремится в воздух, а воздух притягивается к земле. По аналогии как мужское начало входит в женское, а женское передает энергию мужскому. Абсолютная активность и в то же время полное спокойствие и нежность. Вот гарантия нормального движения сексуальной энергии и вообще любой энергии. Это и есть любовь в своем движении и динамизме. Это и есть уровни проявления отношений Венеры и Марса. Тот, кто сумеет совместить в себе энергии Венеры и Марса, сможет поддерживать жизнь и чувствовать удовлетворение. В личном гороскопе взаимодействие Марса и Венеры покажет, разрушающая ли это страсть или же дающая жизнь кому интересно поговорить об индивидуальном влиянии этих планет на вас добро пожаловать на личную консультацию контакты на главной странице канала и под видео сексуальность является тем основным инстинктом что ведет нас по жизни она является главной мотивацией. Зигмунд Фред считал, что сознательное вытеснение сексуальных желаний приводит к тому, что они начинают управлять нами. При этом мы не знаем, почему это происходит. 2021 год можно назвать гармоничным по сравнению с 2020. Во-первых, в 2020 году и Венера, и Марс были ретроградны. Такое случается не часто и не каждый год. Ретроградная планета ориентирована на внутренний мир. Она как была, так и остается в своих характерных проявлениях, но к ним добавляются акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции планеты. Главная в связи с такой планетой происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. В 2020 году Венера была ретроградна в мае-июне 40 дней. А Марс 2 месяца э, в период с сентября по э, 14 ноября. В 2021 году Венера станет ретроградной с 19 декабря 2021 года. А Марс не будет в этой фазе движения, что дает возможность нормального, гармоничного развития взаимоотношений. Оформление официальных союзов при ретродвижении Марса и Венеры приносит сложности, и часто отношения заканчиваются очень быстро. Начавшиеся взаимоотношения при ретродвижении Марса или Венеры развиваются медленно. Каждое событие воспринимается с искажениями, что откладывает отпечаток в душе и подсознании, который со временем может служить причиной, Немотивированного разрыва, охлаждения отношений В 2021 году подобных неприятностей не произойдет Напоминаю, в ретро, ретро движение Венеры Будет период с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 А Марс в этой фазе движения не будет Поэтому для многих 2021 год окажется счастливым в плане личных взаимоотношений, их оформления и образования семьи. С 7 января по 4 марта 2021 года Марс будет двигаться по тельцу. Здесь имеет статус изгнания. Поэтому, чтобы избежать неприятностей во взаимоотношениях, не стоит торопить события. Мужчины в этот период кажутся слишком инертными, вялыми. Проявляют недовольство, могут появиться мысли о том, что женщина рядом недостаточно красива. Более подробно об этом транзите я запишу видео, в начале января появится на моем YouTube-канале. С 24 апреля по 11 июня Марс движется по знаку Рака. Здесь имеет статус падения, что увеличивает риск разрыва взаимоотношений из-за повышения агрессивности, особенно со стороны мужчин. Поэтому женщины не провоцируйте своих партнеров, а также будьте готовы к тому, что может возникать необоснованная ревность, капризы, недовольство существующим положением, особенно в семейных отношениях все очень непросто. С 27 июня по 21 июля очень благоприятный период для романтики, любви, брака, деловых взаимоотношений, особенно между представителями противоположного пола. В это время Венера и Марс движутся по знаку Льва, однако это знак огненной стихии. Поэтому необходимо владеть собой, сдерживать раздражительность и не стоит пытаться перетягивать внимание на себя. Только в этом случае можно мощный потенциал соединения Марса и Венеры — Правильно применить на благо всем участникам взаимоотношений, а также устранить существующие сложности в семейных взаимоотношениях и в социальной сфере. Часто личная жизнь соприкасается с общественной в этот период. Возникают служебные романы. Этот транзит усиливает инстинктивные предрасположенности. Но одновременно может способствовать предотвращению конфликтного взрыва при осознанном подходе к ситуациям хотя бы одного человека из пары это активный период энергию которого желательно направить на творчество и созидание С 22 июля по 15 августа венера движется по знаку девы здесь имеет статус падения что значительно охлаждает любовный пыл. На смену страсти приходит сдержанность и разумность. Люди менее подвержены эмоциям. Все анализируется и взвешивается. С одной стороны, это обедняет чувства, с другой стороны, предостерегает от ошибок в выборе партнера. В связи с тем, что в это время люди придают большое значение мелочам, малейший пустяк, часто даже неотслеживаемый сознанием может охладить чувство 16 августа по 10 сентября венера движется по весам имеет здесь статус управления то есть энергия венеры доминирует этот транзит поддерживает красоту и гармонию людям легче начинать и развивать взаимоотношения без страха и ограничений прекрасный период для оформления взаимоотношений объяснений Начало совместного проживания с партнером Непростой период, вторая половина сентября и весь октябрь. Но при этом интересный и насыщенный событиями в романтической сфере. Венера и Марс будут перемещаться по знакам своего изгнания. Венера в Скорпионе будет с 10 сентября по 7 октября, а Марс в весах с 15 сентября до конца октября. Люди в этот период стремятся к ясности и определенности, поэтому стараются прояснить свой статус в тех или иных отношениях. Многие склонны расставлять в этом вопросе все точки над «и». В зависимости от того, каково положение Марса и Венеры в натальной карте каждого отдельного человека, эти выяснения будут более или менее бурными. В этот период люди активнее начинают искать близких контактов с представителями противоположного пола. А также в это время возрастает число конфликтов между партнерами, вспыхивают ссоры, способные перейти в противостояние. Становится сложно договориться с кем-либо, прийти к компромиссу. Не следует в такое время вести переговоры, выяснять отношения с партнерами, оформлять официальные взаимоотношения, подписывать важные бумаги и договора. С 31 октября по 13 декабря 2021 года Марс движется по знаку Скорпиона. Имеет здесь сильный статус второго управления. В это время напряженность чувствуется во всем. У многих появляется чувство тревоги, одни начинают метаться или наоборот затаиваются в ожидании. Обостряется чувство ревности, на этой почве происходят конфликты и расставания. Но если человек осознанный, владеющий собой, то он эту энергию может направить на созидание, совместные действия с партнером, активный отдых и тогда взаимоотношения станут намного крепче. С 19 декабря 2021 по 28 января 2022 года Венера перейдет в ретродвижение в знаке Козерога, напомнят о себе давние партнеры, прошлые взаимоотношения будут иметь большое значение в настоящем. Вместо иллюзий и идеализма приходит сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок и осмотрительность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 Любви до новых встреч. Пока-пока.